Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Гурбатюкс. Сегодня у нас рубрика на тему использования предлога by в английских предложениях и английской речи. Итак, случай употребления предлога by. Первый случай. Это когда мы выражаем действие в предложениях или речи, указывающие какой-то срок. Например, к пяти часам. By five, к десяти часам, by ten, например, еще к пятнице, by friday, к воскресенью, by sunday, к понедельнику, by monday. Второй случай, когда мы хотим выразить какую-то мысль в речи или предложении, что... Где-то что-то находится. Например, у моря. By the way. У реки. By the river. И, наконец, третий и последний случай употребления предлога by. Он переводится как согласно или по. Например, как мы скажем краткую фразу. По закону. By...